Здравствуйте. Это седьмой урок. Многие говорят, что число семь удачу приносит. Я очень надеюсь, что с седьмым уроком вы начнете усваивать уроки еще лучше, легче и надежнее. У вас все получается, значит всегда будет получаться. Главное – стремление к победе. Вы победите, ведь уже как шесть раз на наших уроках побеждали. Все в ваших руках Начинаем И напишем Седьмое предложение Я чувствую себя счастливым Я Ай Чувствует себя, как на прошлом уроке мы уже говорили, это фил. Но S добавляется к глаголу только когда he should. А у нас тут будет I, you, We и They. Значит, мы только добавляем, только пишем глагол без S. подлежащая плюс глагол без S. I, I это я, чувствует себя feel и счастливым, happy. Я чувствую себя счастливым. I feel happy. Это помогает мне. Это будет It. Помогает help. Но глагол из добавляем helps. И мне это будет me. It helps me. У нас тут не незвон... незвонки согласный звук, поэтому С, а не Z. Главное внимательность. И... Оптимизм и у вас все получится. Когда хишид всегда к глаголу ставится S. Он также работает здесь напишем. Он, he, также, also, also это наречие, которое мы будем ставить перед глаголом. Он также he, он также ос. Олень также колесо пересек. Олся олень, также колесо пересек. Работает work. Добавляем S works. И здесь будет he на лопухе. Он также работает здесь. He also works here. Теперь он думает так, напишем. Он хи. Думать это финг, глаголу финг добавляем с He thinks И так будет SO. Главное, солнце на земле. Он живет в этом доме. Он. He. Жить это. Live. И глаголу добавляем с He lives. В. In. Этом он живет в этом доме в этом будет Лиз, и дом будет хаос в моем доме хаос живет страус я катаюсь с крыши своего дома в моем доме хаос я на полу валяюсь просыпаюсь и смотрю на страуса ведь в моем доме хаос he lives in this house он живет в этом доме he lives in this house она помнит это напишем она she помнить глагол remember и добавляем глаголу s. she remembers it я больше не буду. Когда хишит, напоминает, что глагол добавляется с. Постарайтесь это так у, понять. Наш седьмой урок закончен. Надеюсь, у вас все получилось. Главное не забывать, что вы героически готовы учить английский язык. У вас, у вас как и раньше, все получится. Главное не сдаваться. Если хотите, можете отпраздновать успешный пройденный урок. Удачи!